доброго времени суток я игорь черноусов приветствую вас на третьем уроке мини тренинга автоматизация skype за три шага сегодня у нас третий шаг заключительный урок один наверное из самых интересных уроков с практической точки зрения сегодня мы с вами поговорим о массовом добавлении контактов в ваш skype то есть как выращивать скайпы. поговорим и о массовой рассылке целевых сообщений по вашим Skype контактам. Поговорим о методике: как работать, добавлять и рассылать без бана для вашего аккаунта Skype. На этом уроке вы узнаете ограничения, которые вам нужно строго выдерживать при рассылке: и добавлении контактов. Чтобы опять же не получить бан вашего аккаунта и также вы получите весь необходимый комплект программного обеспечения для того, чтобы добавлять и рассылать массовые сообщения по скайпу чтобы качать трафик из этого замечательного инструмента. Сегодня я начну в живом эфире такой мини мини марафончик как за две недели вырастить скайп живыми целевыми контактами вы будете участниками, которые увидят, как же это все начиналось. Я планирую порядка двух-трех недель снимать видео, показывать, как у меня растет скайп. Это видео также будет доступно по завершению на страничке нашего тренинга. Итак, начнем. Еще кратко подведем итоги, что мы имеем на данный момент. То есть, итоги нашего первого занятия на котором мы с вами поговорили о том, как правильно зарегистрировать скайп, потому что сейчас это очень важно. Я сказал, что если вы три раза получаете бан аккаунта скайп, то больше с этого компьютера, с которого вы проводили регистрацию, вы не сможете пользоваться Skype. Мне, конечно, в этом отношении проще, потому что у меня есть замечательная утилита от Михаила Стоева, да, который решает проблему бана аккаунта Skype. А вам Необходимо очень жестко выдерживать те рекомендации, которые я дал в первом уроке. Также мы поговорили о основных настройках, которые облегчат вам работу в скайпе. Все это было на первом нашем уроке. На втором уроке мы с вами поговорили о замечательных программах, которые позволяют записывать разговоры в скайпе, делать красивые статусы, работать как ваш личный электронный секретарь, как автоответчик. Мы поговорили о программе Pamelo и поговорили о шикарной программе о программе Clonefish. Эта программа с очень большими возможностями, но мы ее использовали только как переводчик. Хотя программа, еще раз повторюсь, замечательная и очень качественно рассылает сообщения. Это, наверное, один из лучших программных комплексов для качественной рассылки сообщения, и уже 100% вы бана не получите. Кому интересно, можете рассылать именно с помощью этой программки. Она, как я уже сказал, бесплатная, лицензионная и обновляющаяся. И мы с вами поговорили о методике выдергивания парсинга, логинов скайпа из ВК я вам показал программы которой пользуюсь я вот такая замечательная программка у вас будет старая версия этого программного обеспечения принципиальное отличие только в одном, что новая программа имеет возможность дергать контакты не только из групп а из аккаунтов друзей из, лайк, из лайкнувших ваши посты например и самое главное то, что эта программа выдает список Skype. Скайпов уже очищенные, то есть обработанные. Программка, которую вы получаете или уже получили, она просто выдает все скайпы, которые потом придется чистить вам руками. Плюс данная программка разбивает полученный файл на нужное вам количество. Вот об этом мы как раз сегодня с вами поговорим, почему так важно количество 100, количество 50, когда этим нужно пользоваться. Вот к данному моменту, к нашему третьему занятию, вы все должны иметь зарегистрированный чистый аккаунт, то есть логин в скайпе, оформленный полностью, с заряженной программой по моему, потому что, чтобы она за вас там вела какие-то разговоры, чтобы на ваши сообщения что-то отвечалось, чтобы шла имитация работы. Я работаю именно так, да? У вас красивый статус в скайпе, чтобы люди, когда будут подключаться и смотреть, кто вы, понимали, зачем они к вам подключились. Да? И самое главное, у вас уже готовые, нарезанные контакты логинов Skype. Причем эти логины должны быть целевые и живые. Но об этом мы достаточно подробно говорили на втором занятии. Итак, начнем. Начнем добавлять новые контакты в ваш Skype. Значит, что, друзья, для этого нужно сделать? Во-первых, вам необходимо оставить один работающий скайп. Вот я сейчас выйду из своего основного, потому что, еще раз повторюсь, все средства автоматизации получают доступ к вашему скайпу и могут работать нормально только с одной запущенной копией. Сейчас, чтобы не создавать проблемы, я это и сделал Как я уже и говорил вам, мне конечно легче, то есть прежде чем добавлять аккаунты, я запускаю утилиту, она чистит мозги и я могу спокойненько добавить 300 контактов. Вот это вот число, это магическая цифра, пожалуйста ее запомните. Вы можете за день добавить не больше 300 контактов, причем если вы ведете два скайпа одновременно, если ведете 3, то... Тоже та же самая цифра. Не больше трехсот 4, опять же, не больше 300. То есть вы разделяете 300 на то количество скайпов, которые вы тянете одновременно. Я вам, конечно, предлагаю на первом этапе, когда вы знакомитесь со скайпом, работать пока с одним скайпом. И добавлять в этот скайп не больше 100 контактов за день. Почему я даю вам такой совет? чтобы вас не забанили быстро. Вот только по этой причине мы наши собранные скайп-контакты разделяем на части. По 50 либо по 100 штук. Почему по 50 либо по 100? Очень зависит эффективность добавления контактов от вашего интернета. Поэтому прежде чем резать свои контакты скайп на группы, по 50 либо по 100, пожалуйста, проверьте скорость своего интернет-соединения. Для этого зайдите на сайт, который, скорее всего, всем известен. Он называется Speedtest. Вот я захожу на этот сайт, очень красивый сайт. Нажимаю на кнопочку «Тест», и сервис начинает тестировать скорость моего интернет-соединения. Вначале тестируется скорость загрузки. Это, конечно, важно, но нас в первую очередь интересует скорость выгрузки. То есть скорость отдачи не download speed, а upload speed. Сейчас эта скорость будет тестироваться второй. Вот сейчас он мне протестировал скорость загрузки, порядка 50 мегабит. Да? Вот сейчас проверяется скорость, насколько быстро от меня выходит информация. Так как мы с вами будем добавлять, то есть посылать кому-то сообщение дружбы. Да? Так как мы с вами будем отсылать сообщение, вот для нас в первую очередь, конечно, важна, Именно скорость upload, то есть отдачи. Вот видите, у меня сейчас, так как день 50, ночью у меня 100. То есть если у вас скорость соединения 50 или 100 мегабит, то у вас в принципе нормальный высокоскоростной интернет. И вы можете резать свои скайп контакты на 100 контактов в одном файле и, и добавлять их именно по 100. Если у вас скорость меньше, то тогда не больше 50, а может быть стоит ограничиться и 25. Почему, друзья, это важно? Важно это в следующем. Вы, наверное, знаете, что во всех социальных сетях, в том числе и в скайпе, а это тоже уже почти социальная сеть, роботы очень придирчиво относятся к неподтвержденным контактам. То есть если вы добавляете, добавляете друзья, а люди вам не подтверждают, у вас получается очень много серых контактов. И этим самым вы компрометируете свой аккаунт. Это тоже одна из причин, из-за чего банятся аккаунты. И не только в скайпе, а вообще в социальных сетях. Поэтому серые неподтвержденные аккаунты нужно, конечно, чистить. Но как это делать в скайпе, я тоже вам расскажу. Здесь тоже нужно не перегнуть палку. И делать все возможное, чтобы все запросы или максимальное количество запросов на добавление у вас были подтверждены. Поэтому, если у вас низкоскоростной интернет, ваши запросы просто-напросто не будут доходить до людей. И они бы, может быть, и хотели с вами задружиться в скайпе, но не получили от вас запрос на подтверждение. Поэтому очень важна скорость отдачи и очень важно то, что ваш скайп, а мы сейчас говорим о шестой версии скайпа, да, Ваш скайп должен работать, и работать достаточно долго. Но я стараюсь его не отключать вообще сутками, то есть я сейчас работаю на сервере. С этой целью некоторые устанавливают скайпа на виртуальные машины, чтобы не загружать свои компьютеры. Но для вас, для уровня Home, скажем так, можно ограничиться вашим режимом работы в скайпе. То есть, например, день у вас компьютер работает, и весь день ваш скайп пытается добавить контакты. Это уже хорошо. Очень важный момент – Пожалуйста, это запомните. Это называется схема работы. То есть, если вы хотите, чтобы ваши контакты прирастали и прирастали нормально и стабильно, вам необходимо жестко выдерживать схему работы. Вот тот эксперимент, который я сейчас при вас начну, он будет заключаться в следующем. Я буду через день добавлять свой скайп по 100 контактов. Скайп у меня будет работать сутки. На ночь я его буду отключать. И я посмотрю, что у меня получится через две недели в моем скайпе. Конечно, я очень тщательно отнесся к подбору этих контактов. Я взял живые контакты. Я грамотно отнесся к формированию своего статуса и к формированию того сообщения, которое будет отсылать автоответ. Я сейчас все это при вас проделаю, и вы посмотрите как работаю я. Но схема очень важна. То есть вы должны для себя вообще прописать такое расписание работы со скайпом. понедельник, среда, пятница, каждое утро вы добавляете по 100 контактов. И так делаете в течение двух или трех недель. Вот при таком режиме работы ваши контакты будут нормально наполнять ваш скайп. То есть день работаем, День не добавляем контакту, но естественно скайп у вас работает, он обрабатывает те запросы, которые были сделаны ранее. Мне довольно часто пишут: Игорь, я получаю от вас сообщение, а вебинар у вас уже прошел. Вот это та ситуация, о которой я вам говорю. То есть, не все происходит мгновенно. сообщения из запросы в контакты до людей доходит с опозданием. Поэтому хороший интернет и достаточно долго работающий скайп это первое второй нюанс который вы должны себе держать в голове почему я говорю две недели то есть за эти две недели я добавлю в свой скайп 600 контактов вот сейчас ситуация следующая больше 700 800 контактов в новые скайпы добавлять не надо потому что Михаил Стоев на основе своих тестов пришел к выводу что если работать без утилиты то когда вы дойдете до отметки 600-700, вас могут просто-напросто уже забанить на автомате. Вот такие вот не совсем приятные ноты. А какой же программой мы будем с вами пользоваться? Это программа Sendex. Вы ее все получите. Она не привязывается к компьютеру. Вы получаете очень старую, но работающую версию. Вам нужно ее будет просто скопировать на диск своего компьютера. Также скачать ее с Яндекс Диска, ссылка будет и установить. В архивах будет текстовая инструкция, как все это делать. Пожалуйста, устанавливайте по инструкции. Я буду пользоваться профессиональными версиями этих программ. Уж извините, я уже к ним привык. Итак, начнем. Я вам сейчас покажу, какой у меня статус в моем скайпе. Приглашаю на вебинары. Вот. Сейчас я его поменяю с использованием программы по Так, я сделал статус «Автоматизация Skype, комплект программ бесплатно. Если нажать на этот статус, то мы перелетаем на вводное занятие нашего тренинга. И настраиваю автоответчик. Сформировал вот такой ответ. Мы с вами учимся у Сергея Грань. Я сейчас на вебинаре обратной связи и ссылку на свой вебинар. Ответить не могу, извините. Как бы все по-честному. Все правда, мы учимся. Я провожу вебинары. Так, практически все настроено. Теперь осталось по-чистому выдернуть контакты из группы Сергея Игра и по ним рассылать. Я запускаю программу Парсер. Сбор скайпов и телефонов. Перехожу в Парсер групп. Вставляю ссылочку на группу Сергея Грань, имя файла не указываю, просто нажимаю на кнопочку старт и пошел процесс парсинга. Смотрю сколько найдено уже скайпов и сколько найдено телефонов. Старая версия у меня нашла порядка 500 скайпов. Сейчас посмотрим сколько выдержит чистых новая версия. Новая версия выдернула меньше скайпов, чем старая. Всего лишь 243. Но возможно остальные скайпы просто не работают, не ликвидны. Вот то, о чем я вам говорил. Нажимаю открыть папку с результатами. Вот группы, из которой я парсил, статистика курса. Вот телефоны, которые найдены были программой в этой группе. И вот скайпы. Значит, Мне сейчас нужно эти скайпы поделить по 100 штук. Но так как тут 240, я поделю их по 90. Разбивка файлов. Выбираю файл. Говорю, что мне нужно их разбить по, да, по 90 контактов. Нажимаю что, ту же самую папку. Грань. Скайп и грань. И нажимаю разбить. Все. Разбилось на три файлика. Итак, у меня все готово. Для того, чтобы я мог загружать загружать контакты, скайпов свои. Вот посмотрите, это исходный файл, и вот он разбит на три части. Значит, как это делается? Значит, вы запускаете программу Sendex. Я вам рекомендую пользоваться для загрузки контактов именно Sendexов. Для чего использовать рыбосендер? Я скажу чуть позже. Значит, запускаем Sendex. Эта программа при первом запуске будет требовать дать доступ скайпу. Пока вы это не сделаете, он не запустится. Нажимаете на дать доступ и программа SendEx запущена. Что нам нужно делать? Я не буду рассказывать о всех возможностях этой программы. Возможностей у нее очень много. Она также может искать контакты. Видите, поиск контактов. Она может управлять группами, то есть когда у вас будет много списков, которые вы создадите с помощью вот этой закладочке вы можете удалять эти списки спокойненько, быстро. Вот. Можете создавать новые группы и так далее. Значит, нам сейчас требуется также эта закладка. Для чего? Для того, чтобы мы с вами наши собранные контакты автоматически добавили в наш скайп. То есть я перехожу в управление группы. Вот в этом поле, где написано сообщение, которое будет посылаться контакту при запросе, вы должны написать текстовое сообщение. Михаил Стоев тестировал, что лучше писать. И он пришел к выводу, что лучше писать стандартное сообщение, которое высылает Skype. Вы, наверное, встречались с людьми, которые, посылая вам запрос, сразу пишут свое коммерческое предложение. Вот так делать не надо. То есть, Если у вас, конечно, какое-то коммерческое предложение в плане подарка, тогда можете что-то придумать, да? Если что-то сразу продать или куда-то позвать, ребят, так лучше не делать. Это вообще нарушает все, все традиции, хотя, конечно, сразу позиционирует вас, то есть зачем вы добавляетесь. Но таким образом вы не наберете много целевых контактов. Я поступлю умнее. Я напишу индивидуальное сообщение практически. Почему? Потому что я знаю, кого я добавляю. Я добавляю людей, с которыми я учусь в грани. Я им напишу прям такое сообщение. Там. Добрый день, добавьте меня, мы учимся вместе с грани. Пишем это сообщение. Так, я написал сообщение, сказал, кто я и почему я добавляюсь. Вот, ничего не навязывая. Просто дал информацию о себе. Типичная ошибка, которую совершают многие, я еще об этом скажу, это длина вот этого сообщения. Много здесь писать нельзя. То есть вот эти вот простыни, которые пишут многие при добавлении контактов, они нарушают политику Skype И это заканчивается плохо. Дальше. Нажимаю добавить из файла. Что мне сейчас требуется? Я ищу свой файлик который со Skype контактами который я хочу добавлять. Вот он, он, первый. Нажимаю открыть. Обратите внимание, вам сразу же предлагают создать какую-то группу для этих скайп-контактов. Это, скорее всего, даже правильно. То есть, например, если вы добавляете людей в свой скайп по разным целевым аудиториям, хотя я считаю, что это неправильно, То есть, этот скайп должен содержать людей какой-то одной целевой аудитории. Так будет вам легче работать. Но если у вас разные люди, вы их можете сортировать по разным спискам, по разным группам. И вот вам предлагают создать список или группу. Если я сейчас скажу «Да», «Создать», мне скажут придумать название этой группы. Я напишу «Грань». Вот Нажимаю «Ок». Что сейчас происходит? Обратите внимание, вот побежали запросы в Skype, видите? И добавлено в мой Skype 90 новых контактов. Сейчас можно будет посмотреть, что у меня будет происходить в скайпе, как эти люди будут добавляться. Сегодня, конечно, не лучший день. Сегодня суббота, люди отдыхают. Да? Вряд ли, что все они сейчас находятся в сети. Но ну, вот видите, первый человек Татьяна Виноградова уже подтвердила мой запрос. Да? Но если бы сегодня был какой-нибудь рабочий день и вечер там после семи, возможно, этих вариантов, этих запросов подтверждалось бы больше. Ну вот сейчас мы с вами начали эксперимент, то есть вы присутствуете при эксперименте, который я начал на ваших глазах. Я начинаю выращивать Skype DVD URN. В, в нем не было никаких контактов, он был чистый, я его зарегистрировал при вас на, на этом сервисе. Вот еще один добавился, вот еще добавился человек. Видите, процесс пошел. Кстати, как посмотреть, сколько у вас контактов в скайпе? Выбираете скайп, выбираете личные данные, попадаете вот на эту страничку, нажимаете «Показать полный профиль» и вот тут вот можно посмотреть. Вот у меня сейчас два контакта в скайпе, вот сейчас уже четыре. Вот эти вот люди, которые ко мне добавились. И вот видите, люди уже начинают мне что-то писать. Сейчас должен подключиться мой автоответчик, он должен им начать отвечать. Я же не могу этим заниматься, я записываю тренинг. Ну вот добавился мой коуч Ирина Власова. Быстро. Да, да я немножко лоханулся. <свят> Обратите внимание, я написал от мужского имени, да. <свят> а это же Елена Орлова. <свят> ну да, смешно получилось. Ну ничего, в следующий раз исправлю. Итак, друзья, вот так вот работает добавление Добавление контактов. Следующую порцию контактов я уже буду добавлять не завтра, а через день. То есть конкретно в понедельник. Я сделаю то же самое. Запущу сэндекс, напишу сообщение. Теперь уже, конечно, напишу другое сообщение. Уже от женского лица. Вот Выберу «Добавить из файла». Выберу уже другой файл. Вот. Меня спросят, куда будут добавляться контакты. Видите? Вот если вы скажете создать новую группу, то вы опять новую группу можете создать. А если вы скажете новую, то эти контакты будут добавлены в группу Грань. То есть все будут сливаться в эту группу, ну то, что мне и требуется. Вот я нажму крестик и отменю этот процесс. Опа-на, я все-таки еще добавил людей. Вот, но сейчас я совершил, конечно, мягко говоря, жестокую вещь. Я добавил еще 90 человек. Прервать этот процесс, оказывается, нельзя. Теперь у меня 180 человек, и все они от меня получили сообщение от мужского имени, что я <coughs>, приглашаю их друзья. Следующий этап: как же рассылать этим людям сообщения? Вот когда вы вырастите свой скайп, когда у вас будут э, уже подтвержденные контакты. То есть это произойдет скорее всего через несколько дней. Да? А что вы должны сделать? Вы должны вспомнить первый урок, где я вам рассказывал, как работать со списками. То есть вы открываете свой скайп, выбираете контакты, выбираете спрятать тех, кто не дал свои данные. Вот у меня остается 4 человека. Да? Вы выбираете всех этих четверых. Прижимаете shift и выбираете всех четверых. Да? И формируете новый список, добавить список. Ну, например, живые. Вот так. Я имею в виду, что это люди, которые уже созда подтвердили контакты. Этим людям можно будет отсылать какое-то сообщение. А как это сделать? Я запускаю еще раз сэндекс. Зря закрыл. А теперь меня уже интересует не группа управления, нет закладка управления группам вот обратите внимание появился список, который я только что сделал, живые, да? Здесь у меня подтвержденные контакты а списки грань это все, кого я кому послал запрос на добавление я перехожу на страничку рассылка и вот на этой страничке вы можете делать какие-то рассылки что вам для этого нужно сделать? Вы выбираете группу по которой вы будете выполнять рассылку. Вот в этом поле пишите пишите <coughs> текст своего сообщения. Опять же, нельзя превышать 500 символов. Вот чем хороша программа CloneFish, о которой я говорил, она вам просто не дает разослать больше, чем 500 символов. Если вы пользуетесь сендексом, пожалуйста, не заезжайте за рамки вот этого окошка. То есть вот сообщение должно быть вот не больше этого окна по своей длине. Поэтому, опять же, кто пишет очень длинные вот эти вот портянки, друзья, ну вы нарушаете. Итак, я написал сообщение. Доброго времени суток, от чистого сердца, не сочтите за рекламу, как я люблю это писать. Высылаю вам свой бесплатный тренинг. Вот, а все, кто там учится у Скайпа, у грани пытаются делать свои тренинги. Бесплатный тренинг по Скайпу автоматизация skype за три шага инструкция по работе в skype без бана комплект программ для рассылок ты ты, ты, ты, ты. Вот. Теперь я выбрал группу помечаю что буду отсылать всем кто сейчас находится в этой группе без разницы в сети он не в сети сообщение будет этим людям отправляться Все. сообщение написано оно короткое оформленное со смайликами да? Вот сюда еще цветочек свой любимый прилеплю, да? И нажимаю отправить по выделенным группам. Сейчас вот посмотрите, как это будет все происходить. Отправлено 4 сообщения. Все, сэндекс можно закрывать, он больше вам не нужен. Давайте посмотрим, как это работает. Вот. Доброго времени суток сообщение Ирине сообщения Татьяне. И Игорю Черноусову тоже сообщение, хотя его и нет в сети. Вот таким вот образом работает замечательная программа SendAx. Что вы должны еще знать о программе SendAx, связанной с рассылкой сообщений? Что за один раз вы не можете отсылать больше, чем 1700 сообщений. Ну, Миша говорил 1853 сообщения. Поэтому, если вы формируете группы, списки своих контактов, вы должны понимать, чтобы у вас в списке было не больше там, 1700 контактов. Разбейте свой большой скайп на части, вот как я сделал, часть 1, часть 2, и рассылайте по частям. Иначе просто-напросто люди не будут получать ваши сообщения, и вы будете работать а, тупо впустую. Вот так работают программы рассылки по скайпу. Как же использовать программу RoboSender? Эта программа модернизирована Михаилом Стоимовым. И, в принципе, вы тоже можете ее использовать для рассылки сообщений. Но э, этой программой можно пользоваться только для того, чтобы чистить серые контакты. Все больше м, для себя я никаким образом эту программу не использую. Что такое чистить серые контакты? Вот Я подал запрос на добавление контакты, вот У меня сейчас поданы запросы. Порядка 180 человек, да? Из них пока только 4 человека подтвердили мой запрос на добавление в контакты. Остальных, возможно, нет в сети, так как сегодня суббота, да? Либо они не проникли с тем, что мы вместе учимся в у Сергея Вот. Если ваш скайп будет, как я уже говорил, содержать колоссальное количество серых контактов, это не есть хорошо. Поэтому вот эти серые контакты можно очищать. Конечно, это можно делать руками выделять эти серые контакты и потом просто их удалять, нажимая правой кнопкой мышки. Но проще и быстрее это сделать с помощью программы Робосандр. У нее есть функция почистить серые контакты. Единственное, о чем помните. Когда вы удаляете серый контакт, вы больше никогда этого человека не добавите себе в список контактов. Вот об этом надо помнить. Поэтому часто это, эту очистку серых контактов делать не надо. Ну вот, поработали там 2-3 недели, да. Если человек в течение 3-4 недель уже не добавился к вам в Skype, только тогда вы можете его зачистить. И, конечно, больше этого человека уже в Skype свой добавлять нельзя. Это тоже одна из вероятных причин получения бана вашего аккаунта. Вот такая вот методика качания трафика из Skype. Мне она очень нравится. Почему? Потому что все это бесплатно. То есть все программы, которые вы от меня получаете, для вас они будут бесплатные. И вы можете спокойненько выращивать свои скайпы, делать рассылки по вашим людям. Главное, ищите хорошие целевые контакты, которые соответствуют вашей тематике. И по схеме, которую я вам дал в понедельник, среда, пятница, добавляйте этих людей себе в скайп один день у вас отдых. Но отдых для вас, а не для вашего скайпа, который продолжает работать, продолжает собирать контакт. Значит, если вы заинтересовались в полном комплекте вот этих программ профессиональных, то есть которые продает Михаил Стоев, да, эти программы, конечно, совершенно другого уровня, но ну, вы видели, как они выглядят, как они работают. Самое важное, конечно, здесь это утилита, которая избавляет вас от бана. То есть, если вы заинтересовались этим комплектом программ, в дополнительных материалах я вам дам контакты Михаила Стоя. Вы можете с ним связаться и уточнить по поводу цены комплекса. Михаил сам их устанавливает, настраивает и рассказывает, как с ними работать. Но как работать с этими программами я вам уже немного рассказал. Но в любом случае, также можете обращаться ко мне. Я собираюсь заниматься плотно, сотрудничать с Михаилом Стоевым, осуществлять консультации по этим программам. И Михаил обещает с первого числа сделать свою партнерку. Есть, возможно, я допишу еще к этому уроку маленький видеоурок, который будет рассказывать о партнерке Михаила Стоева и о тех программах, которые будут в этом новом комплекте Михаил обновляет комплект этих программ он делает еще одну замечательную штучку и тогда будет просто мега комплект программ для скайпа на этом друзья все большое вам спасибо все необходимые ссылки и инструкции по установке будут в дополнительных материалах если возникли какие-то вопросы пишите их в комментарии, задавайте их на вебинаре я, возможно, допишу какие-то ролики. Вот Пишите, тренинг будет дополняться. Буду добавлять новые видео. Всем спасибо. До свидания.